Здравствуйте, уважаемые коллеги! На сегодняшнем видео уроке мы с вами ознакомимся с тем, как конфигурация конфигурации «Бухгалтерия для Украины» редакция 1.2 организован учет улучшения основных средств. В течение всего срока эксплуатации основных средств предприятия могут нести расходы, связанные с необходимостью улучшения активов, например, модернизация, дооборудование или реконструкция объектов а также расходы по техобслуживанию, текущему ремонту и так далее. Естественно, эти расходы должны быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете. В программе предусмотрено разделение таких расходов на две группы, каждая из которых имеет свои правила отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Если расходы связаны с улучшением необоротных активов, после которого предполагается увеличение будущих экономических выгод при эксплуатации объекта, возможны два варианта учета. Первый. Расходы накапливаются на счетах инвестиций, это счета 15-й группы, и затем, в соответствии с требованиями ПСБУ-7, полностью включаются в первоначальную стоимость основного средства. Второй. Сумма увеличения первоначальной стоимости основных средств определяется в соответствии с требованиями налогового законодательства. То есть, на увеличение стоимости ОС относятся расходы, сумма которых превышает 10% от стоимости всех групп основных средств на начало текущего года. Остальные расходы считаются расходами текущего периода. Расходы по ремонту и обслуживанию ОС – учитывается на счете 235 Обслуживание и ремонт необоротных активов и также имеют два варианта учета. При первом варианте вся сумма полностью включается в состав расходов текущего периода, во втором расходы распределяются с учетом нормы в 10%. Какой из этих вариантов будет применяться в учете на вашем предприятии, определяется в окне «Учетная политика организации» которое можно открыть через меню предприятия «Учетная политика», «Учетная политика организации», выбрав нужную настройку из списка на закладке «Бухгалтерский и налоговый учет». Это флаг, который называется ⁇ Увеличивать стоимость ОС в бухгалтерском учете на сумму улучшения в порядке, установленным налоговым кодексом Украины ⁇ При установленном флаге в первоначальную стоимость ОС в бухгалтерском учете включается сумма улучшения сверх норм, в соответствии с положением 146.11 налогового кодекса Украины. При неустановленном флаге сумма модернизации полностью включается в первоначальную стоимость ОС а сумма ремонта не включается. Флаг у нас установлен, помним об этом, закрываем окно настройки и продолжаем наш урок. Представим себе, что некий подрядчик выполнил большой объем работ по реконструкции нашего производственного корпуса номер 1, что позволит нам заметно увеличить объем выпускаемой продукции. В таком случае нам следует отразить наши расходы по оплате работ подрядчика на счете капитальных инвестиций 15.2.2 и затем увеличить первоначальную стоимость корпуса номер 1 с учетом возможности отнесения части затрат на реконструкцию на текущие расходы. Сначала отразим в учете наши расходы на оплату работ подрядчика. Переходим на закладку «Покупка», открываем список документов поступления товаров и услуг и добавляем новый документ. В первую очередь определяем операцию документа. Это объекты строительства. В табличной части появляется закладка «Объекты строительства». Выбираем подрядчика. Поставщики. Компания Westrade. На закладке «Объекты строительства» добавляем новую строку документа. Выбираем объект строительства. Больше всего нам подойдет уже существующий элемент справочника «Недостроенное строение». В первую очередь заполняем обязательные реквизиты, которые отмечены в строке документа красной чертой. Это статья затрат, которую мы можем найти в демонстрационной базе в папке «Объекты строительства». Это строительство подрядным способом. И сумму реконструкции. Допустим, это миллион. 700 тысяч гривен определяем ставку ндс 20 проверяем счета учета расчетов с контрагентом и проводим документ знакомимся с результатами проведения где отражены проводки по приходованию на счет 1522 по объекту строительства недостроенное строение соответствующей нашему выбору статьей затрат Суммы 1 500 000 гривен Закрываем окно результатов проведения и документ поступления товаров и услуг. И переходим на закладку «Основные средства». Где открываем список документов «Модернизация и ремонт основных средств» и формируем новый документ. Давайте развернем форму нового документа на весь экран и познакомимся с составом реквизитов документа. В первую очередь необходимо проверить и при необходимости установить новую дату документа. Кроме стандартного реквизита «Организация», который заполняется автоматически из настроек пользователя, в шапке документа заполняется реквизит «Вид улучшения», значение которого выбирается из выпадающего списка и может принимать два значения – «Модернизация» или «Ремонт». В данном случае мы выбираем «Модернизацию». Необходимо выбрать событие, которое будет зарегистрировано при проведении документа из справочника «События с составными средствами», в данном случае это «Модернизация». Выбрать объект строительства, на котором аккумулировались затраты по улучшению необоротного актива. Мы с вами помним, что в нашем тестовом примере это недостроенное строение, недобудована будивля. Теперь переходим к работе с табличной частью документа, расположенной на закладке «Основные средства». Как мы видим, часть заголовка табличной части выделена жирным шрифтом, что подчеркивает первостепенную важность значений, которые будут введены в соответствующие поля. Часть из них может быть рассчитана автоматически и при необходимости изменена пользователем. Некоторые же нужно внести вручную. Я думаю, что нет смысла на нашем видеоуроке подробно знакомиться с составом и значением реквизитов табличной части, так как каждый пользователь может задержать на некоторое время указатель мыши на заголовке реквизита и получить подсказку о его назначении. При работе с документом мы познакомимся с основными реквизитами на практике. Давайте добавим новую строку в табличную часть, выберем необоротный актив, в папке «Будивли» найдем производственный корпус номер один и ненадолго остановимся на сервисных возможностях, которые предоставляет конфигурация по заполнению табличной части документа. Если мы нажмем кнопку «Заполнить», мы увидим два пункта для списка ОС и по наименованию. Позиция по наименованию предназначена для заполнения табличной части сразу несколькими позициями основных средств, которые имеют такое же наименование, как и выбранное в первой строке основное средство. То есть, если у нас в справочнике есть несколько основных средств с наименованием вырубнущий корпус «Один», то при выборе варианта по наименованию все эти позиции были бы добавлены в табличную часть. При нажатии на кнопку «Для списка ОС» Происходит автоматическое заполнение реквизитов табличной части из данных, которые уже зарегистрированы в системе. Выбираем вариант заполнения для списка ОС. Подтверждаем наше намерение. И в результате видим, что большая часть реквизита заполнилась автоматически. Кнопка «Подбор», как и во многих других объектах конфигурации, позволяет выполнить подбор основных средств непосредственно из справочника. «Основные средства» с автоматическим добавлением строк документа. И если нажмем, например, на линию фигурного плетения, увидим в результате, что сформирована новая строка документа и туда подставлена выбранная нами позиция. Давайте удалим за ненадобностью эту строку документа и продолжим работу. Переходим на закладку «Бухгалтерский и налоговый учет» и обнаруживаем здесь еще один сервисный механизм, позволяющий рассчитать сумму накопленных затрат по объекту строительства недобудованного будивля на счете 15.2.2. Выбор счета производится в соответствии с видом улучшения. Если это модернизация, выбираются счета 15 группы. Если же вид улучшения – ремонт, то выбирается 235 счет. В данном случае нас устраивает счет 15 -2, 2 Нажимаем кнопку «Рассчитать суммы», после чего сумма накопленных затрат как в бухгалтерском, так и в налоговом учете отражается в соответствующих полях ввода. При необходимости можно изменить эти суммы вручную. На этой же закладке при помощи установки флага «Использовать общий способ отражения расходов» можно выбрать способ отражения расходов по амортизации, который будет использован при формировании проводок, даже в том случае, если он отличается от ранее установленного способа отражения расходов по амортизации конкретного необоротного актива. Если табличная часть содержит несколько строк, то этот способ будет использоваться для всех необоротных активов табличной части. Если же флаг оставить не установленным, то будет использован способ, зарегистрированный для нашего необоротного актива при вводе в эксплуатацию. Возвращаемся на закладку «Основные средства» и снова нажимаем кнопку «Заполнить». Выбираем вариант заполнения для списка ОС. Нажимаем кнопку «Да» и в полях «Сумма улучшения в бухгалтерском учете» и «Сумма улучшения в налоговом учете» проставляется суммы накопленных расходов. В том случае, если в табличной части присутствует несколько необоротных активов, сумма улучшения будет распределена равными частями по всем строкам табличной части. То есть, если, например, у нас будет три необоротных актива, то сумма улучшения в каждой строке документа будет равняться 500 тысячам гривен. Естественно, эти суммы можно изменить вручную в интерактивном режиме. При автозаполнении рассчитывается новая стоимость для вычисления амортизации как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Если на дату проведения документа у нас еще не исчерпан лимит, составляющий 10% от балансовой стоимости основных средств на начало текущего года, мы можем отнести часть суммы модернизации на текущие расходы. Проверить состояние лимита позволяет еще один сервисный механизм документа – автоматический расчет затрат на улучшение ОС при нажатии на одноименную кнопку. Нажимаем кнопку, открывается форма обработки, которая позволяет рассчитать лимит и проконтролировать использованную сумму, вплоть до получения информации в разрезе каждого документа, который использовал суммы в пределах лимита. Если учет ведется сразу по нескольким организациям, то необходимо выбрать организацию, после чего нажать кнопку «Сформировать». Данные в таблице результатов формируются на начало года, который выбирается при помощи стрелок изменения периодов в сторону уменьшения и в сторону увеличения. Мы получаем информацию о балансовой стоимости ОС на начало периода, сумме лимита и сумме уже отнесенные на затраты, которая в данном случае равна нулю, и оставшиеся суммы улучшений, которые можно использовать в документах. Таким образом, мы можем использовать сумму в полтора миллиона. Давайте закроем окно. И в нашем тестовом примере отнесем на текущие затраты сумму 500 тысяч гривен. Сумма вводится в поле ввода суммы улучшения в пределах норм налогового учета. И после ввода этой суммы нам ничто не мешает, первый раз провести наш документ. Давайте проведем документ, нажимая на соответствующую кнопку и перейдем в окно результатов проведения. В бухгалтерских проводках которого мы убедимся, что сумма 500 тысяч гривен действительно отнесена на текущие расходы, а амортизируемая стоимость актива как в бухгалтерском, так и в налоговом учете увеличена на сумму 1 миллион гривен. Проводки сформированы таким образом по той причине, что в настройках учетной политики предприятия установлен флаг «Увеличивать стоимость ОС в бухгалтерском учете на сумму улучшения в порядке, установленном НКУ». Если флаг будет снят, то при перепроведении документа Вся сумма улучшения в бухгалтерском учете пойдет на увеличение стоимости основного средства. В налоговом же все останется по-прежнему. При внесении изменений в учетную политику организации мы получили в окне сообщения предупреждение, что изменены параметры учетной политики и, соответственно, рекомендуется перепровести документы организации добро за период, начиная с периода установки учетной политики. Закрываем окно сообщений. Кроме бухгалтерских проводок документ формирует движение по регистру, параметры амортизации основных средств бухгалтерский учет, в котором могут быть зарегистрированы новые значения срока полезного использования, срока использования для вычисления амортизации, новой стоимости для вычисления амортизации и в случае использования производственного метода нового объема продукции для исчисления амортизации в натуральных единицах новые параметры амортизации также регистрируются и в регистре параметры амортизации основных средств налоговый учет это срок полезного использования срок для исчисления амортизации и новая стоимость для вычисления амортизации в регистре события основных средств организации регистрируется событие модернизирован а также название и номер документа модернизации и сумма затрат Закрываем акту результатов проведения документа, возвращаемся к табличной части документа и отвечаем такую немаловажную деталь. Значение практически любого реквизита строки табличной части можно изменить вручную. Хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь реквизита новый срок использования в бухгалтерском учете с реквизитом срок использования для вычисления амортизации в бухгалтерском учете. Если нам в результате модернизации необходимо увеличить срок полезного использования, мы можем это сделать в соответствующем реквизите, скажем, 800 месяцев. И при вводе этого значения, значение реквизита срок использования для вычисления амортизации автоматически меняется в соответствии с новым значением срока использования. Точно так же, как в реквизите новый срок использования в налоговом учете, значение которого при изменении Приводит к изменению значения в реквизите срок, используемый для вычисления амортизации. Если после изменений, которые мы внесли в табличную часть документа, мы перепроведем документ и снова откроем окно результатов проведения документов и перейдем к параметрам амортизации, то убедимся, что наши изменения благополучно зарегистрированы в движениях регистра. То же самое можно сказать и о регистре «Параметры амортизации в налоговом учете». Закрываем окно результатов проведения. На закладке «Дополнительно» можно внести служебные данные, которые отражают ход модернизации и предназначены для формирования печатной формы документа, в том числе дата начала модернизации, дата окончания, что в процессе амортизации не было выполнено, что изменилось. Реквизиты сдал, принял руководитель отдела. В результате формирования документа мы имеем возможность вывести на печать типовую форму ОЗ-2. В завершении видео урока закроем печатную форму документа и вспомним, что мы получаем в итоге формирование и проведение документа «Модернизация и ремонт ОС». При проведении документа устанавливаются новые параметры для начисления амортизации бухгалтерском и налоговом учете. Устанавливаются новые сроки полезного использования. При использовании производственного метода изменяется предполагаемое значение параметра выработки и объем продукции. Рассчитывается остаточная стоимость, исходя из которой ведется расчет амортизации, а также оставшийся срок полезного использования. Документ «Модернизация и ремонт ОС» может работать в двух режимах настройки учетной политики. Если в бухгалтерском учете организации не приняты правила НКУ относительно отнесения на расходы 10% остаточной стоимости основных средств на начало текущего года, то в случае модернизации вся сумма улучшений, накопленной на счетах 15-й группы, относится на увеличение амортизируемой стоимости актива в бухгалтерском учете. На ремонт относятся все затраты, которые аккумулированы на счете 235. В налоговом же учете сумма улучшения в пределах 10% нормы списывается с любого счета, будь это 15 или 235 счет, на текущие расходы. Суммы свыше нормы увеличивают амортизируемую стоимость объекта в налоговом учете. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания.